Здравствуйте, уважаемые коллеги! На сегодняшнем видеоуроке мы рассмотрим с вами подключение внешних периферийных устройств, которые подключаются к контроллеру по линии связи Modbus, использующей RS-485. Для того, чтобы вам продемонстрировать, как все это работает, подключается, настраивается, мне пришлось собрать демонстрационный щит, который, собственно говоря, стоит из небольшой силовой части в одного рубильника, электрического счетчика э, блок питания, который тоже мы посмотрим как используется в нашей схеме э, собственно говоря самого контроллера Варенборд 6 двух модулей реле э, MR6C и MRWL3 каждый из которых э, имеет по несколько выходов, шестой соответственно имеет шесть реле для управления внешней нагрузкой ML3, WL3 содержит три мощных выхода для управления внешней нагрузкой. Кроме того, я использую по подключению MatBus два датчика. Один из них просто термодатчик с двумя DS18B20. и, B20. и Комплексный датчик, включающий в себя как температуру, влажность, освещенность, движение, звук и много чего еще. Кроме того, он может излучать инфракрасный сигнал и подавать световые сигналы с помощью мигания зеленым и красным светодиодом так в дополнение ко всему вышесказанному я могу сказать что видите здесь еще у меня установлена аккумуляторная батарея которую я использую в своих работах и проектах для того чтобы можно было резервировать питание контроллера и для того чтобы продемонстрировать работу этого устройства давайте его запустим так, для этого я включаю основной рубильник и запускаю сам контроллер. Наблюдаем за его загрузкой. Итак, по прошествии небольшого времени мы с вами видим, что контроллер загрузился, он мигает зеленым светодиодом. Также по индикаторам зеленого цвета на модулях реле мы видим, что на них подано питание и они готовы к работе. Теперь мы можем открыть нашу вкладку «Devices», в которой должны быть отображены все устройства, но на настоящий момент, так как еще нет настроек по подключению, мы видим в исходном состоянии наш панель «Devices». Для того, чтобы нам осуществить подключение, начнем сначала с модуля «Реле» по линии MatBus. Переходим в вкладку Configs. Открываем ниспадающее э, меню и находим, э, находим вклад Serial Device Driver Configuration Так так как у нас э, эти модули реле подключены по первой линии Modbus, то мы как раз осуществим сейчас настройку и конфигурирование именно этой линии. Она у нас выделена синим цветом, и дальше просто добавляем в эту линию очередное устройство, модуль реле. Для этого нажимаем вот здесь кнопку Serial Device. Я для удобства идентификации даю ему свое имя, Device Name, а также задаю свой идентификатор для передачи МКТТ, для идентификации в МКТТ. Как правило, для реле я использую идентификатор R. В данном случае это первый реле R1, но ну, также и для МКТТ тоже R1. В этой строке мы задаем адрес нашего устройства. Оно у меня является 125. И расположено в данном случае на боковой части, вот тут закрытый сейчас э, самого модуля реле, а в, в, в типе реле мы должны выбрать MR6C. Выбираем MR6C. Вот оно. И нажимаем кнопку сохранить. Как видите, индикатор на соединение замигал это значит что наше реле по MatBus подключилось и мы можем проверить это подключение как раз в панели девайса. Открываем ее и видим что да, появилось R1 устройство теперь последовательно нажимая на кнопки на панели девайса я могу включать выключать реле давайте то же самое сделаем и для устройства опять входим в вкладку serial device driver configuration видим что там остался еще остались настройки для r1 и добавляем еще одно устройство называем его r2 А, нет здесь не r2 а здесь его второй адрес второго устройства он номер 12 а, добавляем признаки R2, снова R2. Так, а здесь уже выбираем тип устройства для MRWL3. Оно у нас в списке устройств значит как MR3. И также осуществляем сохранение. По тому, как он замигал зеленым светодиодом, мы видим что контроллер определил его на своей линии и готов работать проверим снова вкладку Devices видим что появилось устройство R2 нажатием на виртуальные кнопки включаем и выключаем реле убеждаемся что они готовы к работе у нас остались два устройства которые мы подключили той же самой первой линии MatBus это адаптер к датчикам температуры и комплексный датчик каждый из них имеет свой адрес простой датчик имеет адрес 91 а комплексный 145 опять переходим во вкладку serial device driver configuration и чуть ниже добавляем еще один последовательный девайс опять же Добавляем поля, в которые мы вводим свои номинования. У меня датчики обозначаются как U1 в этом поле. U1 во втором поле. И 91 это адрес маленького датчика температура. Находим для него так, у нас вот он vbm1 w2 ну, и одновременно давайте сразу же второй добавим датчик так, добавляем еще один последовательный устройство ему придадим идентификационный номер u2 продублируем для mqtt тоже u2 у него адрес насколько я вижу 145 Сохраняем. Переходим во вкладку Devices. Здесь мы не можем видеть индикацию зеленого светодиода, так как она скрыта и находится на задней панели. Но тем не менее, зайдя на вкладку а, U2, я же неправильно сделал. Опять переходим для того, чтобы подправить для U2. У меня не DDL24 тип прибора. А... MSW версия 3 так, Переправим это, сохраняем Снова заходим на вкладочку Devices И видим, что появилась огромная панель Которая содержит как раз все данные Поступающие от этого устройства Комплексного сенсора А U1 у нас содержит ну, По минимуму можно сказать Это температуру от первого датчика ключного к этому адаптеру и от второго. Кроме того, у него есть еще и внутренний датчик, который также позволяет измерять температуру, но уже внутри корпуса самого датчика. После того как мы убедились в работоспособности подключенных устройств, самое время попробовать запрограммировать их на совместную работу. Для этого я предлагаю воспользоваться правилом, которое было создано в предыдущем уроке, называется Switch, и модифицировать его под наши нужды. В данном, в данном примере мы будем управлять вот этим реле MR6C с помощью сигналов, поступающих от датчика движения, вот этого комплексного датчика. Переходим во вкладку Scripts. Создаем новое правило Switch или скопируем туда правило, которое было у нас заранее создано. Я создаю новое. Так, копирую туда текст из предыдущего урока. Так, Что мы с вами здесь видим? Номинование правил оставляем прежним. Это нам не мешает совершенно, но так как функция остается его прежним включать-выключать. А вот по э, использованию условия, по которым будет включаться-выключаться реле, мы будем смотреть на э, условия места кнопки, подключаемся до датчика. Так, для этого мы заходим вот в эту строчку «Settings». находим наш датчик движения у него имя u2 это девайс а вот control который будет отвечать за наличие движения здесь обозначен как так так так current motion копируем наименование этого контрола снова переходим в скрипт Здесь заполняем номинование девайса U2. А вместо контрола записываем current motion. И теперь нам необходимо модифицировать ту часть нашего кода, которая будет отвечать за включение и выключение в случае, если произошло это движение. Так, для этого мы должны сюда занести условия и new value если э, поступившая отдачка значения превышает 500 единиц тогда выполняется следующее действие устанавливаем реле контроллера, ну просто реле состояние единицы так, закрываем нашу функцию а... если оно вернулось меньше, то тогда мы устанавливаем его нулевое значение нам необходимо вместо вот этих <coughs> контролов подставить данные настроечные данные от MRGC опять переходим открываем вкладку settings для этого я открою в новом окне чтобы сохранить не сбросить предыдущие значения находим для R1 к будем управлять контактом 1 соответственно эти данные мы сюда и подставим r1 k1 и сюда r1 k1 Сохраняем нашу программу. Так, и после того, как программа загрузилась, она готова к работе, мы видим, что при наличии движения наше реле включается, а при отсутствии движения оно отключается. Подтверждение это мы можем увидеть на вкладке опять же Devices. Так, смотрим. R1 включается. И что у нас происходит с current motion? Вот этим значением. Оно у нас аж до, чуть ли не до полутора тысяч подскакивает. Отлично. Для второго примера я использую второй контакт того же самого реле 6 67 И в данном случае простой термодатчик первую его часть для того чтобы можно было по показаниям его температуры включать или выключать наш виртуальный отопительный прибор чтобы сильно не затягивать урок я уже подготовил сам код в программе hitr.js и если мы на него посмотрим то из первого примера там осталась вставка 29 градусов наименование hitr а далее по условию срабатывания реле мы используем наш датчик U1 и его сенсор показания его сенсора эксторном сенсору 1 <coughs> соответственно за, э, сравниваем его значение поступившее от э, э, измерения с, с точкой уставки set point который установлен в 29 и если условия совпадают то выключаем наш обогреватель как только температура уставки температура датчика снизится меньше уставки значит нам надо включить нагреватель и соответственно включается реле давайте проверим это в действии для этого можно кстати включить сразу же вкладку devices на которой на которой найти показания U1 я нагреваю датчик 1 Ждем, когда произойдет изменение выше 29. И у нас отключилось реле, как видим. Опускаю. Подождем немного времени, пока температурный датчик остынет ниже 29 градусов. Вот. И реле включилось для того, чтобы опять включить наш обогреватель виртуальный с целью нагревать температура. Кстати, в заключительной части нашего сегодняшнего видеоурока я хотел бы вас познакомить со способом, который позволит вам подключить не только стандартное устройство, которое производит компания Вайнбор, но и какое-либо свое, которое также имеет выход для подключения к линии Matbaas. В данном случае это электрический счетчик DS, DTS 6222. Он меня подключен с помощью двух проводников ко второй линии Матбаса И я вам продемонстрирую, каким образом можно его подключить И использовать данные, которые он передает по этой линии Для этого нам необходимо открыть программу Linus CP, с которой мы познакомились на предыдущих уроках Соединяемся с ней Так, у меня заранее подготовлен конфигурационный файл, который позволяет передавать настройки контроллеру для соединения по линии MatBus. Открываю и посмотрим, что он из себя представляет. Я взял его из наиболее близкого примера, аналогичного электрического счетчика, в котором поменял имя device type DTS6222, чтобы его в дальнейшем идентифицировать. Назвал его имя Energy Meter идентификатор и в каналах ну, оставил Total Power, тип его Power, так как он измеряет нашу электрическую энергию. Ну, и нашел в документации, что регистр, который отвечает за накопление электроэнергии, показания электроэнергии находится по адресу 100 в 16 системе счисления для того чтобы нам использовать этот конфигурационный файл нам необходимо зайти так, нам необходимо зайти э, в контроллере по адресу USB... так, usr share далее в bmqdt serial папочка templates видите здесь достаточно много уже забито шаблонов различных устройств которые можно подключать по матбасу мы туда скопируем свое устройство так вот оно у нас здесь появилось проверяем то что оно имеет необходимую конфигурацию далее, далее. мы просто заходим опять во вкладку конфикс serial device driver Теперь уже используем не первый порт для подключения, а второй. И добавляем сюда наше устройство. Предварительно я его запрограммировал на адрес 10. Соответственно, именно этот адрес я и подставляю сюда. Добавляю, как обычно, поля своего имени. Ну, называем Energy Meter. И для MQTT также Energy Meter подставлю только без пробела energy new Так, 10 адрес далее в списке устройств которые мы будем использовать находим появившийся DTS 6222 и нажимаем сохранить в данном случае индикации подключения нет но мы переходим все равно во вкладку Devices и обнаруживаем как раз на самом верхнем первом месте что появилась новая панель которая как раз и будет содержать сведения которые поступают от этого счетчика прямо в контроллер, который мы можем удаленно считывать ну а на этом пока все в следующем уроке я планирую познакомить вас с возможностью подключения контроллера по каналу GSM, беспроводной связи. Для этого, вы видите, у меня установлена даже антенна. И, кроме того, я думаю, мы попробуем подключиться по этому каналу GSM через OpenVPN. На этом все. Счастливо!